22 октября азербайджанская армия водрузила государственный флаг на пограничной заставе в поселке Акбенде Зангеландского района. Это событие обрадовало многих азербайджанцев, проживающих в Иране. «Мы любим родину, нет у нас страха, мы готовы отдать жизнь за Азербайджан. Родина для нас мать, мы ее солдаты». Такой песней дети на иранской стране поприветствовали азербайджанских военнослужащих. Отметим, что с освобождением поселка Акбенда обеспечен полный контроль над Азербайджано-Иранской государственной границей. Все, это для меня, знаете, сумена занона. Это можно было бы